Здравствуйте! С вами Руслан Нагарнюк и школа боя Угарин. В этом уроке мы покажем вторую часть темы ловушка ног. Это более актуальная тренировка для тех, кто уже владеет хорошей техникой ловушек ног и защитой против ударов ногами. Хочу акцентировать свое внимание, что эта тренировка более актуальна для тех спортсменов, которые уже владеют техникой ловушек ног. Но сейчас я бегла. Проговорю технику вот этих ловушек ног. И пойдем дальше работать. Основные моменты техники ловушек ног. Если противник будет бить вас ногой в корпус, я буду говорить так, как часто я вижу, то удар приходится в корпус и может вас пробить еще до того, как вы поймали. Поэтому рука всегда должна быть крыть корпус вашего, ну и голову. И основной... Основная сила удара приходится вам на э, вот, локоть, на предплечье с момента немножко гашения корпуса и вот, может быть э, от шага ноги. Итак, удар летит, да? вы встречаете на острую часть э, предплечья локтя, а потом только идет подклад. Вот, раз. И мы подхватили. Эта рука у нас как вот действительно ловушка, как мышеловка подхватывает. Если удар с этой стороны идет, также я скручиваюсь, делаю блок на эту руку и на эту руку. И там подхват. Пошли. Что касается удара, которые летят прямо у вас, то здесь тоже мы встречаем на, на локоть, на предплечье, и потом этой рукой уже подхватываем. Здесь дальше хватается предпечатка, и мы делаем какие-то подальшие вещи. Наша тренировка делится на два блока отработок. Первый блок отработок – это защитные действия того, кто бьет. Вот я бью, меня поймали, и какие у меня должны быть действия, чтобы не бросили, не ударили и так далее. То есть, защита. И потом уже, что должен делать э -э -э спортсмен, если он поймал, какие его дальше действия? Тоже активные атакующие. Колено вниз упражнение называется. Вытянуть колено вниз. Я делаю высокий удар, партнер ловит, и отсюда я вытягиваю колено вниз, ногу. Работаем по очереди. Моя задача попасть в голову, его задача отработать ловушку хорошо и задержать мой И вот кто ну, лучше сработает, работаем по очереди. Двигаемся как вот в нормальном бою. Второе упражнение – это колено вверх и продавливание. Если я бью в корпуса, мой партнер меня поймал здесь колено вверх, хватаю за голову и уже здесь как бы на разрыв разрываю, вот. продавливаю ногу вниз. Очень тяжело держать при условии, если я хватаю за голову, за шею медленно. Прорываем на эту сторону. Да. Ну и также двигаемся по очереди. Моя задача ударить и жестко подавить. Задача партнера поймать ногу и удержать все-таки. Может быть, какие-то броски делать там все, что у него хватит фантазии. пойманной ноги как правило это и обьем партнер у меня поймал вот, за край ноги здесь я немножко сгибаю и это из-за бьет потом отталкиваем или же так, прям прямо сразу даю если круговой то здесь немножко коленом если это сработает своевременно очень хорошо прорабатывается и так тоже двигаемся к бою Работаем по очереди. Моя задача пробить удар, но задача поймать. Когда мне поймали, я должен сразу же дать такую двоечку. Скажем. Удар я жду. Удар опорной ноги. Сразу скажу, это, ну, возможно... Самая трудная техника и во многих случаях она может так сказать ну, нереальная. Не потому что здесь удар в падении, высокий, но тем не менее для развития координации и возможных каких-то непредвиденных, непредвиденных э, ситуаций можно ее поработать. Суть в чем вас поймали, вы опорной ногой делаете удар. Какие могут быть удары? по кругу отсюда. Я сейчас бить его не буду, а просто ногой возле головы про, э, проведу. Это раз. Также ударили с этой стороны. И вариант под ногу. Такие э, простенькие три варианта. Но это сложная техника. Вот. Ее можно отрабатывать просто как по желанию. Но тем не менее мы ее прокачиваем. Когда только начинаете отрабатывать эту технику ударом отпорной ноги, используйте дополнительный мат, чтобы легче было падать. Так. В силу того, что этот удар в прыжке и в падении сложно контролировать, чтобы его сделать легко, мы используем для отработки лапу. Удары, когда вас поймают, удары в ловушке. Это часто используют, а, распространенное упражнение. Я ударил, только мне поймали, сразу я наношу удары, а, чтобы меня уже не бросить или не били тоже. Работаем по очереди, раз-раз, раз-я, раз, раз раз-он. Двигаемся как бы бою и лежим как будто бою. Итак, мы проработали блок защитных действий. То есть вы ударили, вас поймали и как вам защищаться. Сейчас блок атакующих действий. Вас бьют, вы поймали, и что вам делать, чтобы вас там э, также вот не били, не бросали и не. Э, и вы использовали эту ловушку. Следующее упражнение. Упражнение шест вверх. Что такое 6 вверх? Представьте себе ответа. Э, Которые прыгают в высоту э, с шестом. Вас партнер бьет. Вы поймали ногу. И сейчас эта нога как будто шест. Вы делаете разбег, поднимая ногу вверх. Как бы шест вверх. Бежите, бежите, поднимайте. Здесь очень важно, стремительно. Как только нога пришла, сразу же побежать вверх. Очень важно. Потому что тогда э, он сработает. А если будет иметь просто идти ну, он будет прыгать, если хорошая растяжка. А здесь стремительная. Работаем разные удары По очереди один-один. А, немножко нюанс вот этой техники от э, прямого удара. Вот, идти туда, я его принимаю на лобки, предплечьи. Да, вот, этой рукой здесь заблокировал что-то в меня не попал. придерживаю ловушку, пусть непосредственно. А потом просто левую руку поднимаю вверх и вверх шест вниз ну вот наш левкорпет лежит поднял шест когда он подбегает уже к а, подушке при граде он его опускает вниз здесь та же ситуация если удар летит уже не в верхнюю часть а больше в нижнюю часть корпуса вы делаете ловушку и здесь уже очень важно направить свое тело через его ногу в а, его корпус, делаться в тяжести. И бежим, направляя стремительно ногу а, вниз земли да. Тогда опорная нога, она не может прыгать, потому что выдавите вниз, и он легко падает. Поймали, прижали и стремительно побежали вперед-вниз. Это распространенное упражнение, а, прием, а, поскольку его используют очень часто на соревнованиях. Удар летит. Как правило, если это ниже а, не голову, а в корпус летит, очень удобно делать. Вы его правильно поймали на а, локоть предплечье, поджали этой рукой и потом плечом на бедро по ходу его удара загрузили. Еще раз Немножко с освещением Можно с подставочкой ноги И работаем раз я бью, раз он Сейчас больше удары наносим а, Ниже плеча как бы Поймали ногу И уже ее поднимаем Вверх, то есть бросок Через таз, через спину, через ну вот э, такого плана. То есть, если бывает иногда пьют высоко, вы легко, легко поймали, можете подпустить на бросок. А -а -а -а -а -а -а. Прилипание туловищами головы к партнеру. Вам нанести удар, вы ногу поймали. Если вы останетесь здесь, хорошее расстояние для того, чтобы вас били. И вам... Не всегда будет делать удобный бросок. Поэтому только -то поймали, сразу идут перехваты и прилипание головой к туловищу, корпусом к кузовищу. А здесь уже можно делать перехваты и разного, он, разного плана броски. Поэтому ловушка и за уже отработка прилипания к партнеру. Досекание отпорной ноги. Вам сделает удар, вы его поймали. И здесь уже высекаем ополную ногу отсюда, отсюда крюком подтягиваем как удобно. Здесь нюанс, что легче будет высечь, если эту ногу немножко приподнять. То есть я... а! Приподнимаю и легко высекать. Но тоже надо очень делать быстро. По очереди, раз-раз. после ловушки. Вас ударили, вы поймали и сразу же анонсим удар во время ноги, которую вы держите. Работаем раз, раз по очереди в реале, в режиме реального перемещения боя. Заключительное упражнение это уже Атака руками и ногами. Мой партнер двигается свободно. Может иногда где-то а, отдавать руками. Но главная его задача это придерживать дистанцию. Игнорировать или защищаться от ударов рук. Но главное поймать ногу и сделать активное действие. А моя, естественно, спрятать удар ноги за ударами руки. Когда мне поймали, сделать какие-то действия, чтобы не упасть и победить своего противника. То есть не обязательно всем удары ловить. Ловите только те, которые хорошо приходят вам в руки. Когда вы делаете ловушку, это еще и темы ловушек. Бьет мне партнер, и я вот так ловлю. И вместо того, чтобы основной удар принимать на предплечье или локоть, я принимаю на 30 без на плечо. И здесь, конечно, могу пробивать. Поэтому вот ошибка. Видите, да, сначала удар. А вот более правильное действие. Принимаем сюда больше скрутки. Это раз. Второй момент. Когда мы отрабатываем, бывает такое, что делает удар. Паймал. И я начинаю делать какое-то действие, мой партнер сразу падает сам. То есть Естественно, когда отрабатывает, ноты распадает, что уже такой рефлекс есть упасть. Нет, ваша задача делать свою задачу, то есть устоять, когда вы ударили, а моя задача уже бросить. Преимущество этой техники в большей степени то, что вы сможете нормально противостоять ударнику, который вот хорошо работает ногами, если вы борец, то есть обеспечить себе хорошую защиту и мгновенную реакцию. А также вы сможете хорошо, если вы болезн, проработать э, ту же э, технику ног. Пусть у вас она не э, отличная, но потом уже такое. То есть Работа против ног, это э, ловушки, броски, это главное преимущество э, этого урока. Но самое главное преимущество э, каждый э, спортсмен для себя возьмет проработав вот эти все упражнения. Так что, если у вас какие-то будут Вопросы, предложения, замечания пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу, прочитаю. Если у вас будет желание, можете скачать наше приложение, которое расписано детально тренировки тренировке от первого уровня до последнего. Также у нас есть блокнот, шпаргалка, книга для тренировок, которую можно тоже распечатать и пользоваться ею во время тренировок. Ну и если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи на новых уроках.